Друзья, всем привет! Как я обещал, сейчас в коротеньком видео расскажу и покажу, как можно отправить свои токены Astar Network в стейкинг. Они дали анонс, что уже стейкинг открыт, и мы можем закинуть туда свои монетки, чтобы они не валялись просто так, а умножались. И, соответственно, мы могли увеличивать их количество. Смотрите, друзья, на графике, как я и предполагал, в своем видео, которое я записывал после запуска их сети и, и листинга на биржу, что токен укатает. то видео, кстати, не смотрел, вот ссылочка справа в углу, можете пересмотреть этот ролик. И уже цена подходит к интересным значениям, где я говорил по набору позиций, кто не участвовал в парачейнах, в локдропах. И цена с 15 центов и до 10 центов, я считаю, будет хорошей такой для набора позиций по чуть-чуть. Можно выставлять ордера и подбирать данный проект, потому что он действительно очень хороший, сильный в экосистеме полка Дот. И такое, что происходит с ценой, это не означает, что проект плохой. Просто еще там два чем-то года назад они когда собирали там деньги на ранней стадии, за один залученный эфир, который стоил тогда 300 долларов, человек мог залучить эфиры, и сейчас ему дали 30 тысяч, по-моему, если не ошибаюсь, да, монета стара, То есть они скидывают вот эти монеты сейчас по любой цене им это выгодно вот и вот эти разлоки у них будет в течение 8 месяцев я считаю что даже цена если будет в моменте куда-то отскакивать да там делать x2 x3 они все равно каждый месяц будут ну, продавать вот эту всю историю и цена будет как бы проседать поэтому надо наблюдать и в течение 3-4-5 месяцев потихонечку набирать по самым низким значениям данный проект, если он вам интересен. А если вы участвовали в поращении или тот же в самом локдропе, вам, как и мне, пришли токены ASTAR. На ваш кошелек полка DOT Все мы знаем, что из них мы можем взять только 10 процентов и отправить там на бирже для продажи или куда-то еще. А остальные у нас как бы заморожены и в течение двух лет будут потихонечку размораживаться. Так вот, хорошая новость заключается в том, что Star Network дал информацию в своем телеграм, вернее, в своем твиттере, что они запустили фестиваль стейкинг. И по ссылочке вот портала Star Network, если мы перейдем, я оставлю под видео в описании, естественно, эту ссылочку. Мы можем застейкать свои токены, даже те, что заморожены. Это очень хорошо. То есть они не будут валяться без дела 2 года, а они будут работать и умножаться. Это вообще супер новость на самом деле. Так вот, на вот этом портале, когда вы перейдете по ссылочке, здесь, естественно, вы подключите кошелек Polkadot.js, на котором у вас токены ASTAR. Нажимаете Confirm, подключились, вы видите, сколько у вас токенов, видите, заблокировано, сколько там общий баланс, и вы вот эту всю историю можете... Кстати, вот эти что в Вестинге, токены, вы можете нажать Unlock Westing, и они перейдут в раздел разблокированные, то есть подпишите транзакцию, и они будут доступны к переводу, например, на биржу. Но мне это делать не обязательно, так как мы заходим, вот, стейкинг и здесь мы можем закинуть свои токены, абсолютно все, в стейкинг. Давайте ознакомимся с их правилами. Что они здесь пишут? Что у каждом пуле может быть максимум 512 игроков. да? Вот мы видим, что 512 человек, когда застейкали свои монеты, все, пул уже как бы закрывается. Здесь вот собран пул на 30 миллионов стар. Вообще уже заблокировано, только новость вышла. 127 миллионов астар, это 21 миллион долларов на секундочку. Видите, пулы закрываются. И здесь, что они пишут, что минимальная сумма ставка составляет 500 астар. Почему? Потому что вознаграждение было 102 монеты практически, и минимальный износ был 5 дот. Поэтому у каждого человека как минимум есть 500 астар. И каждую эру мы можем требовать свои награды, то есть нажимать кнопочку Climb и забирать вознаграждение, если вам это нужно. Также мы видим, что пул, который там мы выбираем, абсолютно без разницы, который мы выберем, они с одинаковым API и каждым из них управляет один из их представителей и член основной команды. Также вы должны понимать, что я снимаю видео буквально сразу после анонса. Все это дело уже может измениться, и оно будет изменяться. Здесь на э, Астаре будут... Ну, множество приложений, которые уже делается и развертываются, и будут появляться токены. И здесь в разделе Dubs вы можете, будете участвовать и лочить свои Астары. И, к примеру, получать даже вознаграждение там других проектов. Поэтому здесь тоже такое будет. Следите за анонсами, за новостями. Особенно, когда я даю их в Telegram канал. Так вот, сейчас API годовой процент показывает 267%. Ну, годовых. Он, конечно же, будет меняться и в сторону уменьшения. Во-первых, это только начало, я так понимаю, это, во-первых, праздничные проценты и все будет зависеть, конечно, от количества застейканных монет. Чем больше себя занесет, тем аппи будет падать. Но все равно начало, я считаю, неплохое. Он был еще повыше. Я уже видел в моменте и 300, но сейчас вот 267. Так вот, давайте уже меньше говорить и будем заносить. Нажимаем стейк. Куда выбираем? до да любого выбираем. Нажимаем стейк. И сколько у меня? На одном аккаунте осталось 964 токена. Я нажимаю «Все» и туда запуляю их. Подписываем транзакцию. Все, видите, успешно. 964 Астара мы отправили в стейкинг. Отправили мы вот этому валидатору. И здесь, видите, кнопочка «Claim». Мы будем запрашивать свои вознаграждения. Ну и чтобы от забрать свои токены, там чуть позже будет какие-то новости, я буду давать телеграм-канал, на каких условиях и когда можно будет это сделать. Также сюда же вы можете добавить еще токены, например, с другого кошелька, то что я и сделаю. У меня здесь есть 1878 еще токенов и тоже их сюда добавлю. Также, друзья, я рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, информации больше я сдаю, естественно, здесь. И смотря когда вы смотрите это видео, я не знаю, Ну вот на бирже OKEX, к примеру, завтра Мумбим на 7 дней можно отправить под 160% годовых. И ASTAR токены, которые у меня тоже есть еще на бирже, я отправлю на 7 дней под 179 годовых. Все это начнется 21.01 в 6.00 по Москве. Не знаю, может вы пока смотрите это видео, то там уже не будет места, потому что, насколько мне известно, там есть лимит определенный на количество токенов. Но если вы успеете, на всякий случай покажу, где это находится. На бирже окикс заходите, нажимаете «Финансы», «Пассивный доход». И вот здесь нажимаете «Flash deals». Когда вы их нажмете, здесь будет в «Горячих приложениях». Вот здесь появится в 6.00 по Москве. Предложение застейкать токены Астара, Мумбима и Кловера на 7 дней под высокий хороший процент, если у вас эти токены есть на руках. А кому данный ролик понравился, был полезен интересен, пожалуйста, поддержите лайком. Пишите комментарии, будете ли отправлять свои токены Астар на стейкинг. Не забывайте подписываться на YouTube канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить еще видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита. Всем пока.